Опрессовали. Я вода есть. Закрой. Все сухо. там уже проверено. Все сухо. Следующее. Ой, он на Сухо. Там все сухо. Там я фонарик. Следующее. потеплел уже успела году воду покажи а, да. а вода есть угу, да.